Ну так что Решил я вернуть фильтр Тот самый магистральный В прошлом ролике то что было Написал претензию Мне сказали ожидать Буквально завтра передадут И посмотрим Как будут рассматривать Возврат данной колбы Фильтр ETA Потому что вполне возможно будут проблемы. Ситуация какая? Сразу автоматически, как только я принес фильтр, сразу человек мне, можно сказать, подвел к носу и сразу показал. А вы, говорите, замеряли температуру в вашей воде. И вот я столкнулся с такой проблемой, то, что мне, естественно, можно все что угодно предлагать, но когда вы продаете фильтр для горячей воды, он в любом случае должен хотя бы не в отопительной системе, а именно в системе водоснабжения, хотя бы держать воду, и так как температура в, каждой квартире, в каждом доме, в каждой квартире может быть совсем, совсем другая, и в сезон отопительная температура превышает и ну, превышает 70 градусов а там указано, что максимальная температура только 70 градусов, это говорит о том, что данный фильтр полное говно его использовать вообще в квартирах нельзя потому что а на любых стандартных фильтрах фильтров максимальная температура должна быть 95 градусов То есть в любом случае 70 градусов это для горячей воды вообще ни о чем То что имейте в виду, столкнетесь с такой хренью, как покупать какие-то фильтра магистральные Вот имейте в виду то, что не стоит покупать фильтр ETA, потому что действительно могут случиться проблемы Претензию я, естественно, написал. То есть, то, что вот, подключил систему водоснабжения, на следующий день фильтр начал протекать. Пошел вернуть деньги. Ну вот, теперь посмотрим данный магазин, на что он способен, на что он конкретно может сделать. Вернут ли мне деньги, там, не знаю, или нет. Так как деньги-то, естественно, не мои. Если мне их не вернут, так-то ничего глобального. Но купил я. И, естественно, отвечать за это буду я. Поэтому, я надеюсь, данный магазин, Энергосфера, как говорится, позиционирует себя все-таки с хорошей стороны я считаю не должно быть такого что если действительно человек купил себе какую-то технику и она начала протекать они начали там какие-то там вопросы возникать все посмотрим буду держать все в курсе и глянем как вообще будет продвигаться данная схема единственное что меня действительно удивило данный фильтр в магазине стоит блин реально очень дорого больше трех Блин, почему Влад Техника стоит всего 1700 рублей? Почему так? А почему не? Почему цена... ну Рублей 100-200 отличалась бы, но она отличается действительно намного. Ну, посмотрим, как вообще это все получится. Естественно, я данным фильтр и вообще не рекомендую к установке, вообще никакие. Потому что, во-первых, качество исполнения у них уже ужасное. То есть, даже не устанавливав данный фильтр я уже увидел что у него что-то там как-то не ровно не не до конца и естественно при, при температуре его просто-напросто покорежило и поэтому я никому не рекомендую покупать фильтры компании ETA вот так вот